Ну вот, что бы я еще хотел вам сказать по поводу вот, э, вот этой, э, то ли референдум, то ли общенародное голосование, то ли еще что-то. Я не важно, не важно, как они это называют, но в международном праве, везде, с точки зрения права, это называется референдум. Так вот, я даже опускаю ситуацию сейчас вот просто как международный эксперт. Я, я им это сказал и говорил, и многим говорю, вы что делаете? Вы вот, ну, посоветуйтесь хоть как-то, что вы хотите сделать хорошего, если хотите, мы вам подскажем. Ну, то, что вы делаете, это... Крипты на крипте, крипты погонять, чушь за чушь. И вот смотри, мы опускаем ситуацию, что э, главный документ, э, значит, который был там в 93-м году э, преподнесен как основной закон да, э, компании Российской Федерации, которую обозвали страной, значит, э, значит исходя из этого, э, вот, э, короче говоря, в этом документе где как, смотря в каком издании, то ли на первой странице, то ли на последней странице всегда, так сказать, записаны следующие вещи, что данный документ вступает в силу после общенародного признания. Правильно? А, да, да. Общенародное признание всегда у нас референдум. Референдум имеет, имеет свои, так сказать, требования. Закон, да, это, законы, требования. подготовка, да. подготовка, оглашение, значит, опрос, да, определенный, а потом уже вот проведение этого референдума. Ну, минимум там Полгода я так представляю, что это нужно, так сказать, делать. То, что было произведено там, это такая преступная политтехнология фейковая. Когда под выбор депутатов, значит, предложили, еще подсунули такую карточку, что якобы вот проголосуйте там за проект вот такой конституции, проект, да. который... Это 206 поправок. Да. А причем, да. серьезно. И, и, и, и вот смотрите, что произошло на самом деле. Они... Это все дело-дело. 40%, я насколько помню, население вообще голосовало в этом дело. Из этих 40% какой-то процент они приписали, что проголосовали за. И, естественно, не удержавшись, как всегда, они делают эти, э, так сказать, эти ребятишки, которые, значит, отличаются тьмой, а тьма от невежества. Они провозгласили через СМИ, имея их в руках, вот все, Конституция принята, ура, ура, вот все хорошо, в порядке. На самом деле это все фейк, ничего этого не было сделано, все они это понимают, прекрасно, все серьезные люди, с кем разговариваем, и международное сообщество все это понимает. Ну ладно, мы это оставим, оставим. Так они сейчас, нарушают даже ту вот, ту, вот эту, значит, процедуру, да, Конститу... да, да, да. Ту, те, те, как говорится, закон, который они, как говорится, провозгласили, что он якобы принят, значит, они устраивает в нарушение его очередную такую, то есть кривду на кривду. Они правда работать не могут никак, у них не получается, их ждет она правда, понимаете? Вот, очередную. Так я говорю им, ребят, вот если вы хотите все это устроить, ну, по крайней мере, вот опустим, вот то, что Конституция там не принята, опустим, так сказать, многие другие вещи, что вы, так сказать, что вы не страна, а частная коммерческая компания. Представим, что вот так, как вы говорите, как вы, Маручик, как вы зомбируете население. Другой вопрос. Скажите мне, пожалуйста, в, в этом референдуме или общенародном голосовании, кто должен голосовать? Граждане, ведь правильно? Вы как да, считаете? Да. Граждане. Я спрашиваю их, по вашим же законам, по вашим законам корпоративным, которые вы кричите, страна, на моей, в моей стране, моей родине, где да. я родился в Советском да. Союзе, скажите, пожалуйста. А у вас есть граждане? Ну, по вашим законам, у вас нет граждан. У вас да. есть закон о гражданстве, который надо уметь читать. Да, Там а они слово, жестко... «граждане, кстати, убрали». Граждан нету, да. да. Жестко и твердо, чтобы стать гражданином э, э, компании Российской Федерации, ну, не компании, а Российской Федерации гражданином, нужно пройти процедуру о гражданстве. Неважно, где ты родился. В 90-х годах, в 80-х, 70-х, 50-х да. или в 2000-х ты должен пройти... Процедура гражданства. Хоть кто-нибудь прошел процедуру гражданства? Никто не прошел. Единицы, но единицу. прошли, прошли единицы. Ну, вот это, вот это они считают гражданами, так? Значит, следующий мы с вами момент берем. Значит, вы, если они ссылаются, там они записали, им же закрыли все счета советские, да, то есть отмывать больше нечего. Да. Нельзя отмывать счета пенсионного фонда, нельзя отмывать им отказала Англия, Германия, Швейцария и другие страны, где были советские счета, что они там продолжатели как бы Советского да. Союза, им отказали. Поняли, Поэтому что они вносят, чтобы... что вы правоприемник да. Советского Союза, вот это да. главное. А, вот теперь, а теперь давай разберем. Вот если они скажут, ну что, нет граждан Российской Федерации, есть граждан Советского Союза, вот у нас в СССР они проголосовали. Да. А теперь я задаю вопрос. Закон Советского Союза разве позволяет гражданам Советского Союза принимать участие в референдуме других стран? Нет, нет. Не, нет. не, не, не разрешает. Опять ситуация не склеивается. Опять в поле. они не встают. Вот никак у них не получается. Значит, потом я хочу им сказать следующее. Даже если мы уберем пункт первый, вот этот который, пункт второй, который я вам сказал, и пункт третий, даже который вот этот я да. сейчас сказал, говорит, даже вот всех вы заколдовали Мир заколдовали, значит, заколдовали гражданам РССР, да, значит, и РССР проголосовало, что они правоприемник Советского Союза. Кто дает правопреемственность страны? Кто дает? Дает страна. Да. Дает сам СССР, должен дать правопреемственность, правильно? Да, Разве да. Может, могут граждане Но одной свободной республики? какую-то, надо субличить да, процедуру. Нет. Да, нет, нет, подожди. Это факт, это вот естественное право и международное право, посмотрите все. Да. Что, разве может граждане даже одной страны, одной республики, свободной да. в составе большой, да. огромной страны, где еще 15 республик, разве могут они принимать решение за весь ФССР? Нет. Разве могут они за весь ФССР сделать правоприемники, вот ФССР э, или там Российская Федерация, да. зарегистрирована где-то там в Англии, чтобы она была правоприемником СССР. Не, ну это там могут, можно никогда. было из всего земного шара написать себя. Ну да. Да. Пусть, пусть они вот соберутся, вот эти, значит, как говорится, аналитики да. э, из Российской Федерации, пусть проголосуют, что они правоприемники США. Как, какие да, вопросы-то? Да. да. Правоприемники всей Африки будут и вообще правоприемники, так сказать, всех других стран. Вот. Они, вот это такая же глупость. То есть должен, во-первых, либо это решение должно быть Советского Союза, они должны до этого собрать все республики, должны провести вот этот международный, вот этот общенародный референдум СССР, значит, как на базе, на основе законодательства СССР. Для того, чтобы там провозгласить либо кого-то с правоприемником, либо восстановить СССР, либо еще еще. СССР уже восстановлен. правительство СССР уже э, официально. Это, да, да. это, это народно-освободительное движение Советского Союза, статус правительства определен. Об этом все уведомления все получили давно уже, вся Российская Федерация получила от региональных значит, всех этих институтов. До, до, до ихних федеральных всех, все республики получили. С точки зрения норм международного права никто не опроверг вообще, никто не, не да, подписывал да, да, да, эти да. решения. Все уже вступило, все действует. Любые движения против народно-освободительного движения СССР являются открытым международным терроризмом на сегодняшний день по закону о террории и так далее. Вот понимаете, в чем дело? Когда им все это говоришь, и говоришь, ребят, ну что вы делаете, глупости? Вон правовая платформа, вон все... Вы немножко включите голову, давайте думать о народе, о стране. Нет, но они на думают, давайте на другую платформу заиграли, типа, да, и, да, и, давайте, да, и давайте делать э, все в букве на, на, на правовой платформе. Нет, нет все нет, в норму. Это, это Не, не, не умеют. Нет, нет, нет, нет, Их нет. право ждет, они обязательно должны кого-то обманывать, что-то еще говорить и так далее. Ладно. Вот такие а. вот вещи у них происходят. В общем, короче говоря, мое вот такое мнение, заключение, что ни в одном пункте, что каждый шаг. К сожалению, не приводит или к, или к радости. Это уже народ пусть решает. Ну, тут очень серьезная оценку. штука. Нет, как из этого выходить? Нет, вот это тут... Не приводит их в правовое поле. Не приводит. И то, что они хотят закрыться все от, от международного права, ни одна страна не закрыта от международного права, это только может, может быть кто? Изгой. Тот, который говорит, пошли все нафиг, у меня есть ракета, да? я буду всему да, миру все диктовать том, что... и всех буду вас пугать. Все и пошли вы нафиг со своими правами. Да? Но на самом деле против кого? Секундочку. Против кого они борются? Они что делают? Плохо там, другим странам, там неприятельским. И, да, у нас нет неприятельских стран, у нас есть только секты в этих странах неприятельские, которые захватывают там власть. Это в основном да. сионистские секты. Они не им делают плохо, они этим самым хотят сделать плохо народу, который начал просыпаться и требовать назад. Ребят, слушайте, это моя земля, моя река, мои недры. Вы что из меня делаете? Нищего вот тут у меня, значит, слой, да. это, гоняете, значит, да. э, решаете мою судьбу не, не, в, не в букве законы судьбу моих близких людей, чипы какие-то вставляете, ошейники какие-то, маски надеваете, перчатки да. там, где сидеть, лежать, и сколько, какой цвет штанов носить, и сколько, кому можно ставить колокольчик в нос, и сколько раз говорить «ку». Ты да. понимаешь, в чем да. дело? Да. Вот так, как кинза Вот это так, примерно, вот это безумие, к сожалению, так сказать, происходит. Потому что там, вот я посмотрел, там думать, мне кажется, уже некому. Все, вообще некому. Они потеряв вообще все, они все равно, как тот вот, Ру, Нет, да, всем ну всем дело в том, что он идет, идет, идет, ведь торговля на международном праве, авиасообщение, любое трансграничное сообщение, это же международные правила, права, права, как это? Есть... Да, да им надо закрыть вообще, они же выгнали все правозащитные организации, которые были основаны, для чего? Им нужно э, взять господство над населением для того, чтобы делать дальше геноцид. Вот отсюда идет вся, вся их, так сказать, тема, но... Как они возьмут, это театр, это не, не нормы права, они, не делают. они опять делают вот этот, короче, нам устраивают Санта-Барбару, делают нелегитимный театр для того, чтобы... Но вот это же небольшая кучка людей, этих, преступников, их же могут просто ну, приехать на вертолете, и забрать куда-то там до да, да, допрос. А, Совершенно верно. Этим уже занимаются там, я знаю, специальные международные контурористические организации. Наша задача что? Их предупредить, значит, сказать им, ребята, не надо, не ходи туда, снег в башка попадет, совсем больно будет, Или мертвый будешь. Не делайте глупости, uh, любите свою страну, свою родину, свой народ, не врите ему, не обманывайте, не воруйте, не убивайте, не грабьте, не... не, сам, не, не не делайте из э, народа, значит, потому что власть это народ. Власть, верховная власть – власть это да, народ. Да, да, и да. Это, это, это выбранное, это не то, что выбранные, а поставленные, причем кривым образом, поставленные на, управ, на управление, то есть на конструкцию организованного прибытия во власти. А народ это и есть власть верховная. Когда мы говорим о власти, это народ. А вот это, когда народ не согласен тем, кому он делегировал права, значит, осуществлять управление, когда он не согласен, а тот начинать давить на народ при помощи силовых и других э, противозаконных методов, это называется режим. Понял? Это не власть. Власть ну, — это да, власть удержать да. народу. И власть идет от народа. А это режим. По этому режиму, по барабану, он превратил народ уже... В врага, потому что знает, что когда режим раскрывается, преступные действия, действия режима, то э, мы вспоминаем такие фамилии, как Пиночетты там, и так далее, и так да. далее. Неважно, кто из них был прав, кто не прав, а в том, что с ними состоялось, да, что их привели, так сказать, к, э, к определенному ответу, да. Да? Да. Кто да. из них чего хотел, кто Света, кто невежество, это вопрос не наш. Вопрос в том, что история нам показывает. Поэтому, когда раскрывается преступные действия режима, режим начинает Идти на все, чтобы лишь бы как-то там чего-то любыми способами преступными ну, удержать. Потому что правовые, сколько я пытался говорить с людьми, с, вот, с серьезными генералами из этих центров, правовые слова для них, методы, сделать вот, то же самое, но, но, но, но действительно в добрую сторону и правовым методом, не это не элементарно, легко, не хотят. Они, нет, фу, потому что правда им ждет, они не работают правдой. Это люди, это дети кривды, понимаете, это создание кривды. Они всегда будут бегать по кривде, это их, так сказать, коридоры. Так вот эти коридоры им сейчас все закроются. Ну, будем надеяться, вы все равно очень оптимистично. Мы вам благодарим, ваши, ваши почитатели, читатели, наши и ваши сторонники, мы ждем вот этих благих изменений. Благодарю вас, Александр Спасибо. Николаевич. Спасибо, Спасибо. Андрей. Спасибо. Я, все равно, я все равно хочу сказать, что я всем желаю э, добра, света, счастья, всем желаю, так сказать, не мирного встречи, неба не со звездами, встречаться да. и медитировать да. и да. слышать от них хороший сигнал. Спасибо. Конечно. Созидание всем и тем, даже кто пытается нас тут Уничтожать им тоже созидание Потому что если они станут созидательными То и нам будет легче Вот Они станут, ну что ж, ну тогда передохнут Как собаки, не собаки даже, собаки хорошие да. здоровья, здоровья вам, здоровья, здоровья давай до